Всем доброго времени суток. Вы слушаете подкаст «Скептик» и я ваш ведущий Кирилл Алферов. И со мной передачу ведут Левонгел Назарян. Привет. И Лаида Кушнарева. Привет. Сегодня 6 июля 2014 года, этот подкаст создан обществом скептиков, и кроме него мы также проводим регулярные встречи в Москве каждую вторую неделю. Но, друзья, мы проводим встречи не только в Москве, а также в Екатеринбурге, в Уфе, и вскоре, скорее всего, будем проводить в Санкт-Петербурге, пока заявлена одна встреча, но ребята, которые организовывают ее, в принципе, планируют постепенно перейти на регулярные встречи, так что очень здорово, надеемся, что и э, жители Санкт-Петербурга, которые давно уже хотели, чтобы у них были какие-то подобные встречи, наконец-то эта волна дошла и до них. Так что мы расползаемся по планете. По крайней мере, по одной ее части. Мы планируем это делать и дальше, и чтобы расползаться еще больше, мы в этом году хотим провести первую ежегодную конференцию скептиков. Мы понимаем, что, скорее всего, приедет не очень много людей, но если вы планируете свой отпуск, то планируйте его с расчетом на то, чтобы действительно осенью попасть в Москву. Пока что еще точно дата неизвестна. Скорее всего, это будет где-то октябрь. Мы планируем там провести не только лекции на научно-популярную тему, но также провести мастер-классы по тому, как проводить встречи, рассказать немножко о популяризации науки, о важности подачи материала и так далее. То есть уже какой-то вот материал накоплен, опыт уже можно передать какой-то, ну и заодно послушать людей, которые знают в этом больше, чем мы. А сейчас перейдем к ответу на вопросы. Мы давно не посвящали времени ответам на комментарии, которые мы получаем в социальных сетях на форуме. В частности, в прошлом выпуске Александр Невеев говорил про деструктивные тренинги, и мы обсуждали например, пикап. Пара человек написали и сказали, что вы знаете, вы рассмотрели тренинги очень однобоко. То есть вы все время говорили по поводу отрицательных черт, но ничего не сказали по поводу положительного влияния. И вот один человек сказал, что вот у меня Семья, дети, это все благодаря тренингу, в том числе, пикапа. Лимон, что ты скажешь на это? Ну, там было пару интересных аргументов, но все они неверны. Начнем, например, с аргумента «мне помогло». На самом деле нельзя сказать, что результат, который был получен, он был получен благодаря тренингу, а не вопреки. Потому что как вообще происходит, когда человек ну, решает заняться пикапом? Вот он там, например, он домосед, или в его окружении мало женщин, он чувствует там одиночество или там без разницы, и когда он попадает на тренинг, его основные задания, это, э, они связаны с тем, чтобы находиться в местах, где много женщин, например» как-то взаимодействовать с большим количеством женщин. И чтобы сказать, что ему вообще это помогает, да нужен другой человек, как сказать, контрольный, который вне тренинга, не зная ни про эти НЛП-приемчики, ни про что, просто будет то же самое количество времени проводить в окружении большого числа женщин. И у него, естественно, будет примерно такой же результат, я предполагаю, если не лучше. Потому что известный аргумент, что после этого не значит вследствие этого. Есть здесь и другие объяснения. Например, регрессия к, к среднему. Например, у человека он там социально неактивный человек, он долго-долго-долго был один, рано или поздно у него появятся там, друзья, появится какая-то девушка, потому что Просто он уже, как сказать, хуже уже быть не может, <смех> дальше только лучше будет. Но кто-то может сказать, что как раз и есть положительное влияние тренинга в том, что человек попал куда-то в среду, что он стал вот занимать активную социальную позицию. И действительно, здесь можно отметить, что у таких тренингов могут быть положительные черты. В принципе, с этим мы не спорим. Другое дело, какой ценой они достигаются, и нельзя ли было этого достичь без того, что человеку параллельно впаривают про то, что нужно там вести себя нагло, по-хамски, вероятно, там ломает ему психику. Конечно, не все, не все после таких тренингов заканчивают жизнь самоубийством, как бывают отдельные взятые случаи. Но мы далеко не всегда можем оценить э, ущерб, который наносится психике человека, даже пусть это и временный ущерб. Бывают люди, которые ну, не сильно впечатляются такими вещами, конечно же. Здесь можно провести такую аналогию. Вот представьте, люди борются с воровством. И приходят критики и говорят, ну вы понимаете, вы смотрите на воровство очень однобоко, там есть и положительные моменты. Вот смотрите. Меня обворовали, и я теперь понимаю, что нужно там закрывать дверь, что нужно ценить свои вещи и богатства, что оно может в любой момент уйти. Я получил богатейший духовный опыт. И ясно, конечно, что, ну да, конечно, когда уже задним числом что-то произошло, и когда вы ничего не можете изменить, рационально пытаться найти ну, хоть что-то положительное. Конечно, если вас действительно уже обокрали, из этого надо сделать какие-то выводы. Но другое дело, что вы понимаете, что, вероятно, эти вы, к этим выводам можно было бы прийти другим способом. В частности, поразмышлять, по почитать статистику, по каким причинам, например, грабят квартиры, что, может быть, стоит вторую дверь завести, стоит не забывать закрывать дверь после того, как вы зашли в дом, ну и так далее. А получается, что человек просто обращает внимание на положительные стороны, совершенно не обращая внимания на цену, каким получены эти мелкие положительные моменты. Короче говоря, если вас не обворовали, ваша жизнь стала не намного хуже от этого также, если вы не пошли на пикап-тренинг, вот в этом вся проблема, что человек, оценивая свой личный опыт, он никогда не сможет вам сказать, как бы его жизнь сложилась, не пойди он на этот тренинг. Может быть, гораздо лучше бы сложилось. Может быть, простой пинок там от соседа имел бы больший результат, чем там какой-нибудь очень дорогой тренинг, где еще заставляют всякой эзотерической ересью заниматься и вообще унижают там людей. Но это мы говорим в общем о тренингах. Еще там был аргумент, что есть же хотя бы один из них вот хороший тренинг. Ну, я так скажу, если кто-то не свое личное мнение будет сказать, а вот найдет вот реально по факту, Тренинг, где не учат эзотерической чушне, где не ломают психику. Да, где не издеваются над людьми, не унижают их, где ведут честную статистику, там пробы ошибок и положительных каких-то моментов. Мы, я готов этот, озвучить даже, что такое тренинг есть, я готов даже пойти посмотреть на этот тренинг и, как сказать, убедиться воочию. И не нужно думать, что у нас такое закостенелое мнение, которое никогда не изменится, просто нам ни одного аргумента, вот у нас там пикаперы в группу писали… И они ни одного аргумента не предоставили честного. Все, что мы слышали, это то, что мы плохо рассказали, и кому-то помогло, а мы это не упомянули. Давайте тогда факты, противоречащие тому, что мы сказали, и мы их тоже озвучим. Например, почему-то никто из этих пикаперов не дал ссылку на тот тренинг, куда он пошел, чтобы посмотреть, а что, собственно, там происходило-то. То есть, если это такой хороший тренинг, но и можно сказать, что мыслимы, конечно, некие тренинги, хотя я думаю, что уже тогда это не будет называться тренингом по пикапу, потому что пикап – это, по-моему, по определению не очень здоровое поведение для человека, как мне кажется, по крайней мере, ну, в подавляющем большинстве случаев. Но на самом деле, пикап, он имеет в себе эволюционные предпосылки, потому что, естественно, для мужского особи выгодно распространить свои гены по как можно большему количеству самок, так что я бы не сказала, что это не совсем нездорово. Но, скажем так, то, что за этим стоит, не предполагает тех идеалов, которые, по крайней мере, вот люди считают верными. Человек говорит, я семьянин, у меня дети. Секундочку, пикап – это не семья и дети, это немножко другое. Да, да, да, если у тебя дети, то ты плохой пикапер. Есть еще один интересный комментарий, который мы получили от человека на тему «бремя доказательства». Мы когда-то говорили, несколько выпусков назад, по поводу того, что «бремя доказательства» лежит на утверждающем. И люди, которые знают, что такое научный скептицизм и научное познание вообще, они очень хорошо знают эту формулу. Тем не менее, был дан неожиданный контраргумент – что бремя доказательства лежит на утверждающем, это на самом деле завуалированное, мне неинтересно доказывать ваше утверждение, и что это нечестно, и это полемический прием. Лаида, Чтобы ты ответила на это? Я думаю, что здесь главное не, не, не забывать принцип бритвы Акама и понимать, что положительное утверждение, значит, на, должно быть доказано тем, кто его выдвигает, а если... Ты вот говоришь просто потому, что тебе неинтересно? Нет, про, про, про, просто потому, что я не хочу плодить сущностей. Иначе, ну, там, вот мне любой дурак скажет, Лаида, я, я ездил в, в Рюпинск, встретил там розового единорога, у него был хвост в виде радуги, он делал там волшебные вещи, и я, я скажу, ты, ты больной, что ли? Лаида, ты, ты вот видишь, ты не хочешь исследовать мое утверждение, ты не хочешь искать доказательства в его пользу. И что мне тогда ехать в Урюпинск и искать единорога, чтобы не быть ленивой? Да, если это правило отменить, то это позволит утверждающему генерировать бесконечное число утверждений. То есть, например, он говорит, что олени не летают. Все, что ты можешь доказать, это, кстати, по-моему, Джеймс Рэнди еще объяснял, что все, что мы можем доказать, это то, что данные конкретные сто оленей не зах захотели покончить жизнь самоубийством и не взлетели с крыши, а упали. И это их, и мы не знаем причин, почему они вот так решили. Там проблемы у них или ну да, там был эксперимент мысленный, который предлагался, что вот представьте, мы пытаемся проверить, умеют ли летать олени, которые, ну по идее, помогают Деду Морозу развозить подарки, да, ну Санта Клаусу прежде всего. И значит берется группа оленей, она выстраивается на крыше, и дальше мы значит там люди стоят с бумажками, с табличками, все записывают видеокамеры, фотоаппарат, и значит первый олень ставится крыши и толкается, и дальше медленно-медленно полет, бум, записали первый, нет. — Следующий олень. Там суть была в том, что да, вот он сказал, что мы не можем на основании этого эксперимента сказать, что нет летающих оленей. Мы можем только сказать, что эти 100 оленей в этих конкретных условиях решили не лететь. — Да, и это позволяет тому, кто утверждает, делает положительное утверждение, генерировать бесконечное число утверждений, немножко видоизменяя просто. Ты там опроверка? даже если, предположим, мы провели эксперимент, и вот… Прям разбили в пух и прах его теорию. Он тут же генерирует похожую... И мы что, опять должны, как сказать, тратить свои ресурсы на это? Он скажет, да, олени не летают, но зато косули летают или лоси. Или он скажет, олени летают только когда на один этаж выше здания. Ну, так или иначе, здесь еще можно сказать, заметить следующее, что человек, который комментировал, дал этот аргумент, он переносит формальные правила познания на психологию, как бы на психологическую ситуацию в быту. То есть в быту может действительно быть ситуация, когда человеку просто неинтересно. Он говорит, слушай, мне неинтересно даже этим заниматься. Но это не есть время доказательства в эпистемологическом смысле, то есть в смысле теории познания. Верность утверждения не зависит от интереса к этому утверждению. Оно либо верное, либо нет. Оно может быть верным и никого не интересовать. Это уже вообще второй вопрос. И вообще, если ты что-то утверждаешь и ты хочешь доказать, что оно верное, тебя не должно волновать, слушают тебя или нет. Ты если доказал, то все. А если ты доказать не можешь, то сколько бы интереса не было приковано к твоей идее, и кто бы там тебе не помогал, это сути не меняет. Если утверждение ложное, то ничего не получится. Но вот мы упомянули психологию. Есть еще один такой интересный момент – на неделе у нас была дискуссия на форуме, где человек спорил по поводу вакцинации и говорил о том, что вакцинация не работает, как он считает, и что ему не нужны никакие факты, они не интересны ему, потому что он на собственном личном опыте видел неопровержимый факт того, что несколько его знакомых, отвели детей на вакцинацию, и затем дети из-за этого заболели аутизмом. И он говорит, вот это просто факт, который ну, вот нельзя отрицать, и поэтому вы можете говорить что угодно, я считаю, что вакцинация – это очень опасна. То есть он даже не хочет понимать, что аутизма невозможно заболеть. Он либо есть как бы изначально, либо нет. Ну да, современные теории аутизма, они предполагают скорее в большей части генетическую генетическую природу, ну, по крайней мере, уж точно не связано никаким образом. То есть мы не можем вызвать аутизм на сегодняшний день. Да, я еще читал, что там какое-то лекарство вызывает синдром Дауна. Добавляют лишний хромосомы в каждую, во все клетки. Одновременно. Но ясно, что здесь можно... вот когда дело касается такого аргумента, это очень часто аргумент отличного опыта, где человек там говорит, что я болел, пошел к бабке, потом выздоровел, меня вылечила бабка. Это факт. И мы здесь можем говорить, что, ну вы понимаете, вы совершаете логическую ошибку о том, что если события А предшествовало событию Б, это не значит, что здесь есть какая-то причинно-следственная связь. Можно сказать это, можно там еще найти какую-нибудь логическую ошибку. Но мне кажется, иногда полезно на это посмотреть еще с точки зрения чисто когнитивной. И что здесь получается? Человек действительно вспоминает событие, что он ходил к бабке, он потом выздоровел, и это действительно, мы не спорим, это факт. Ну, если мы принимаем, что человек не врет то это факт, и мы с ним не спорим, мы не сомневаемся в том, что человек ходил к бабке и потом выздоровел. Другое дело, что человек очень часто не запоминает, что вместе с фактом он также приплел туда свою интерпретацию этих фактов, то есть свое объяснение. Вот это и есть факты. Человек пошел к бабке, потом выздоровел, но он связал эти факты. И вот эта связь, это его объяснение, он его так прочно заложил, вот свое это воспоминание, что он не отделяет одно от другого. А если отделить, то мы сразу увидим, что ничего неопровержимого в его интерпретации-то как раз и нет. Неопровержимы только факты. Понимаете, что я имею в виду? Да, абсолютно верно. Я тоже постоянно сталкиваюсь с людьми, которые говорят, ну я же изложил тебе вот факты абсолютные, но… Там не только факты, а еще и объяснения. Так что как бы ни были убедительны вот эти вот воспоминания, все-таки вот нужно этот момент понимать, и тогда, мне кажется, станет гораздо легче разбираться в том, что происходило на самом деле. Мы получили письмо от Дмитрия, который пишет. «Ребята, скучно слушать вашу дискуссию. У вас много знаний из разных источников, но важно, чтобы человек был наблюдателен и гибок. Я заинтересовался эзотерикой с тех пор, когда четыре раза увидел во сне свое ближайшее будущее». Причем видны были многие детали. Это были как бы кадры из ближайших месяцев. И все совпало. Я не отвергаю официальной науке. В школе физика была моим любимым предметом. И даже один раз был на Олимпиаде. Но видение будущего наука объяснить не может. Вот такое вот письмо. Интересно, что он не смог предсказать ответы на Олимпиаде. Да, то есть непонятно, почему был только один раз. Это, кстати, очень серьезный аргумент к ребятам, которые говорят, что они что-то там предсказывают. И обычно ответом является «Я это не контролирую, просто приходит что угодно». Ну, раз уж фонд Джеймса Рэнди до сих пор не стоит, не пошатнувшись, и ни один экстрасенс не выиграл в лотерею, отсюда может, следуют прямые выводы, что человеку этому доверять не стоит, потому что если он не может принести пользу себе своим даром, то и окружающим он вряд ли может помочь, а следовательно это, это вообще, это, собственно, даже и не дар, а какая-то патология. Это что-то бесполезное, типа того, что невидимый человек, человек обладает даром невидимки, правда, только когда на него никто не смотрит. Это даже хуже, чем когда у тебя колено болит во время дождя. Так ты хоть знаешь, что дождь пойдет, а здесь… Нет, так ты знаешь, что дождь пошел. Кстати говоря, здесь можно сказать еще следующую вещь. Я давно хотел подчеркнуть этот момент, что если человек говорит, что вот то, чем я занимаюсь, оно непроверяемое никаким научным экспериментом, потому что это неконтролируемо, но вот я знаю, что то происходит, то он не может знать, что то происходит. И у людей создается впечатление вот таких, что есть некая наука, как какая-то специфическая область знания, которая каким-то произвольным образом выбрала темы, которую она будет изучать. А есть некое другое познание, типа там эзотерическое, которое может, может изучать какие-то другие темы. И вот вот что вот такие вот, такое вот странное разделение, я же говорю, почти произвольное. И вот ну, наука не может изучать предсказания будущего, поэтому как бы вот наука ничего не может сказать. Нет, наука – это просто достоверное знание о мире, ну или так максимально доступное нам. На самом деле его дар научно изучается очень просто. Он должен просто предсказать 10 фактов. А для контрольной группы человек просто рандомные вещи будет говорить там или подбрасывать монетку там, если это бинарные какие-то факты. И потом просто смотреть, предскажет ли он больше, чем статистически случайно может там выпустить какие-то результаты. Ведь уже были такие эксперименты, и, как правило, предсказания экстрасенсов, они получались меньше, чем... Например, рандомное подбрасывание Монетки, или меньше, чем Человек, который просто Каким-то там интуитивно Аналитически пытался то же самое Угадывать, так что это все Очень научно, и это в рамках Науки, и не нужно говорить, что Невозможно познавать Он там еще парень писал, что Нужно там к мозгу подключаться Что никто не в состоянии Прочесть мысли, там Как сказать, что это восприятие Чисто индивидуальное, не нужно восприятие если есть какой-то результат, да, например, результат в том, что ты знаешь, что что-то произойдет. Этот результат можно оценить и по полезности, и по тому, и по работоспособности этих. По... Элементарно записывать да. просто свои сны и проверять, что из этого сбылось. Такие эксперименты проводились. Бралась группа людей, которые ничего не записывали, и затем говорили, какой Какая частота совпадений? И частота совпадений со снами была около 90% там. Ну, я цифры по памяти называю примерно. Если я найду это исследование в материалы подкаста, я его выложу. Но вот что-то порядка там очень высокий процент, практически 100%. Когда испытуемых попросили записывать свои сны, причем записывать их сразу после того, как они проснулись, то есть пока их память еще не попробовала изменить что-то пока потому что наши память это не как файл на компьютере память это как вот я прочитал очень хорошее сравнение это как страница википедии ее каждый может редактировать не только даже вы и есть немало экспериментов которые показывают как человеку можно внушить память составить его вспомнить что он видел на самом деле другого человека и так далее так вот, когда испытуемых заставляли записывать сны на бумажку сразу после сна, уровень предсказаний снизился что-то там до нуля, по-моему. Просто перестали предсказывать. Потому что как только вы начинаете записывать конкретику, то реальные ситуации ну, перестают совпадать. А если вы не записываете, то вы додумываете мелкие детали, которые, которые вот сейчас в ситуации вы встретили. И поскольку сны вообще запоминаются довольно плохо, это даже яркие сны, там все равно очень много каких-то таких вот многозначных деталей. То есть это потом очень вольно интерпретируется, а человек говорит, вы знаете, я видел там вот прям один в один вот именно этот стол, именно этот вид за окном. Да нет, почему вы уверены, что один-один? Вы, вы так уверены в своей памяти? У вас идеальная память, вы это хотите сказать? Ну ведь нет же. То же самое, кстати, по поводу чувства дежаву. Может быть, человек просто испытал чувство дежавю. У меня такое вот бывает, когда есть ощущение, что ты много лет назад видел это во сне. Но у меня нет уверенности в том, что я действительно это видел во сне. Такие состояния мозга есть, и они вполне себе задокументированы. Вот этим эффектом дежавю объясняется типа предсказаний, когда человек сидит, сидит и говорит, вот это то, что произошло там 10 минут назад, я знал, что это произойдет. Это всего лишь эффект дежавю. Вот если вы... Сидите и говорите, что сейчас это произойдет и оно происходит, вот это предсказание. А разговор о прошлом – это не настоящее предсказание. Не только потому, что оно непроверяемо окружающими, но и потому, что эффект дежавю именно так и выглядит, когда ты знал ну, когда тебе кажется, что ты знал, что это произойдет. Соответственно, это не может даже в копилку личного опыта попасть. Это вообще просто какая-то там, не знаю, глюк какой-то. Да, дежавю – это просто именно ощущение, я это знал. Но это не является реально, там, спучка событий. Ну, например, в качестве одного из обесенников, я, кстати говоря, могу упомянуть, что вот если вот, ну, со мной тоже иногда происходит ощущение державе если я потом думаю, почему вот мне кажется, что это уже было то я могу вспомнить просто, что, возможно, это из-за какой-то очень похожей ситуации, которая мне запомнилась. И вот мой мозг поставил, что вот какие-то детали текущей ситуации, они совпадали с деталями, с деталями прошлой. И вот и происходит как бы момент осознания из-за этого. Ну и напоследок хочется сказать по поводу того, а что, собственно, предсказание себя представляет. И люди, которые говорят про предсказание будущего, они, как правило, используют этот термин очень широко и очень неконкретно. Вот, например, я заказал мороженое в ресторане. Через 15 минут официант приносит мороженое. Что это? Предсказание? И ты знал, да, что рано или поздно это произойдет? Да, то есть, тогда дело касается предсказания, оказывается, что очень сложно определить, а что такое настоящее убедительное предсказание. Вот, например, вы говорите, этот человек не проживет и недели. Ну, это не настоящее предсказание, потому что если ты можешь убить этого человека, то ты держишь под контролем ситуацию, а значит, ты просто планируешь, а не предсказываешь. Соответственно, любое предс... настоящее предсказание, оно, э, кроме того, что должно быть сделано заранее, а не постфактум, оно еще и должно делаться относительно вещей, которые не подвластны предсказателю. Иначе это из предсказания в простой, э, как сказать... В простой анализ будущего перерастает. И кроме того, предсказание должно быть очень-очень конкретным и детальным. Не в смысле там в 2014 году будет гроза в Москве. Нет, это не предсказание. Нужно тогда объяснить, что в 2014 году в Москве 29 июля будет гроза, которая начнется в 15.00 и закончится в 15.27. Это будет просто шикарная гроза, большое количество людей сфоткают молнии, и, кстати, одна из них попадет во второй ярус Останкинской башни. Вот вот это предсказание, и если оно сбудется, тогда, я думаю, что если это будет документировано все, тогда, я думаю, ученые реально скажут, вот, здесь есть что-то исследовать, теперь у нас есть основания подумать, как это было сделано. А когда говорится, что вот просто будет гроза, и она ударит в одно из зданий, это как бы не слишком не конкретно. Но вот мы сейчас говорили про погоду, и как раз за окном в Москве сейчас надвигается гроза. Я думаю, что это связано с тем, что американцы насылают на нас плохую погоду. Ливон, что ты скажешь по этому поводу? Разумеется, во всем виноваты люди которые деньгами и властью сосредоточили в своих руках климатическое оружие, которое по определению должно быть оружием массового поражения и должно использовать для уничтожения вероятного противника климатические аномалии, такие как, например, сильные дожди, ураганы, землетрясения, ну и все остальное. Там. В ходе почти каждого военного конфликта возникает масса псевдонаучных идей о том, что вот в этом конфликте были примеры изменены климатические там, методы воздействия. Однако, несмотря на то, что у нас уже метеорология достаточно развитая, и мы научились там, разгонять облака над городами, еще что-то, но до климатического оружия очень-очень далеко. Ну, эзотерики не останавливаются, и они все время ищут подкрепление своим. Я бы сказал, даже конспирологи. Ну и среди всех вариантов самым аппетитным выглядит, конечно, система ХААРП, которая расположена в штате Аляска, и она такая странная и такая загадочная, что просто... Э... Очевидно, что задумали что-то недоброе, Ливон. Да-да-да, по-любому рептилоиды не могли пройти мимо такого строения. По сути, харп это исследовательский проект по изучению северного сияния и других интересных процессов в нашей атмосфере. Он спонсируется, и тут уже начинаются аргументы за теорию заговора, он спонсируется американским, американским флотом, американскими ВВС, а также компанией DARPA, которая, как мы знаем, занимается военными разработками, например, там э, военные роботы и другие перспективные технологии в области вооружений. Сразу конспирологи бьют в набат. Вот посмотрите, посмотрите. Мало того, что они дают им денег, они еще почти все результаты исследований держат под замком. Ну, потому что... Военные же все-таки. Так что ничего удивительного нет, что такое количество мифов вокруг этой штуки. Я бы даже хотел сначала перечислить все мифы. Все времени не хватит, потому что вообще все события, которые когда-либо произошли на Земле, даже которые произошли до постройки Харпа, все равно связываются с этой штукой. Так что... Например, утверждается, что система воздействует на ветеранов войны в заливе, вызывая у них так называемый Gulf War Syndrome, который фактически является букетом заболеваний, свойственным людям, приходящим вот, как сказать, с фронта. Там входит туда и депрессия, и еще куча всего. И считается, что реально система ХАРП каким-то образом отличает ветеранов войны в заливе от ветеранов, и вживляет им мозг какие-то лучи, которые вызывают у них вот эту острую депрессию. Может быть, во время войны предполагается, что на них использовали, а теперь у них какие-то симптомы? Не, не, именно постфактум. Насчет военного использования – да. Например, есть некий ученый Бернард Истланд. Во-первых, он утверждает, что ХАРП – это его идея, и они украли ее и как бы должны ему. Во-вторых, он утверждает, что она способна уничтожать спутники в космосе. И он говорит, это я должен был их уничтожать, это я должен был это делать. Еще в 2012 году президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад намекал на ХАРБ, хотя и не называл название, но намекал в своей речи, когда говорил, что враги насылают засуху на Иран, поэтому у них не идут дожди, поэтому у них проблемы в сельхозсекторе. Ну, немножко технических вопросов. Она вроде открылась в 1993 году, в 2013 она уже начинает сворачиваться и, скорее всего, со дня на день будет закрыта, потому что финансирование ограничено 2014 годом. Там есть несколько передатчиков общей мощностью, по-моему, 3600 киловатт что очень мощно для таких наземных станций, очень большое число, но очень маленькое в сравнении с энергией, которая выделяется при обычных атмосферных процессах, вроде шторма там или грозы какой-нибудь. Соответственно, она, конечно, может эту энергию концентрировать в каком-то конкретном участке пространства, но все равно там плотность энергии будет низкая. То есть... Все равно это не самое эффективное средство, особенно если учесть, что любые процессы с системой через одну-две минуты просто распадаются. Что бы там ни говорили конспирологи, ХАРП ряд вещей сделать не может. Например, ХАРП не может прекращать радиосвязь, разрушать спутники, ракеты или авиацию противника она также не может уничтожать там, строение, там, еще что-то. ХАРП также не может вызывать экстремальные изменения погоды и вообще каким-либо образом контролируемо менять погоду. ХАРП не может быть причиной ни землетрясений, ни цунами, ни наводнений, и падение, не может быть причиной падения спутников также. И, и все эти факты, они доказываются научно и логически, что ХАРП не имеет этой возможности. Но это кого это останавливает? То есть, подожди, ты хочешь сказать, что если сейчас некий студент не сдал экзамен, ХАРП не имеет к этому никакого отношения? Ну, мы не можем прям точно так говорить. Если он думал о ХАРП вместо того, чтобы думать о билете, тогда оно, конечно же, виновато. Но во всех остальных случаях я бы не стал утверждать. Ну и ты упомянул между делом, что ХАРП не может управлять погодой. Хотелось бы подчеркнуть, что когда дело касается управления погодой, Погода – это хаотическая система в целом, вот атмосфера наша. И поэтому создавать какой-то контролируемый эффект чрезвычайно сложно. В принципе, даже, наверное, на тех масштабах, которые приписывают Харпу, невозможно. То есть человек попытается при помощи Харпа наслать ураган, чем дело кончится, совершенно неизвестно. И поэтому это уж будет точно не климатическое оружие, а скорее климатический хаос какой-то. То есть это вряд ли можно использовать как прицельное оружие по кому-либо. И напоследок стоит добавить, что э, еще более мощная станция Аналог Харп есть в Норвегии, и станция в 50% мощности от э, американской есть у нас в России. Так что, если вдруг это оружие, то мы можем дать какой-то отпор. Правда, как я слышал, наше уже достаточно подржавела. Что тоже может служить в пользу того, что, по-видимому, по нам давно не атаковали. Да, видимо, нет вероятного противника. Я, кстати, неправильно назвал дату открытия. Открылась она не в девяносто третьем году, а в девяносто шестом. И в 2014 она будет закрыта. Так что, если бы если там было бы оружие то вряд ли бы они прекратили финансирование. — Они просто поступили честно, они увидели, что оружие у русских ржавеет, и сказали, ну окей, мы тоже сворачиваем. — Нет, они просто, о господи, это настолько страшное оружие, что никто никогда не должен этим пользоваться, и решили прекратить. — И, и в, э, в духе таком классических фильмов они его не уничтожат, а просто консервируют, и затем какие-то злые дяди все-таки его откроют и пальнут. — Да, потом албанская террористическая организация там «За свободу кошечек захочет взять это под контроль, и Брюс Уиллис в одиночку их всех уничтожит. Сегодня на рынке я видел настоящих волхвов. Они были прям такие в роскошных одеждах, там, стелящихся по полу в тюбетейках и с посохами. И один из них подошел ко мне и сказал, «Когда я увидел вашу бороду, я сразу все понял. Вы один из нас». И начал мне лечить, поздравлять меня с, с наступающим Рамаданом э, говорит, что они здесь, они прибыли очень-очень издалека, э, чтобы спасти мир от различных наводнений, болезней, там, уберечь молодежь от, не, не от греха, а от, он сказал что-то, они будут молиться за то чтобы молодежь как бы жила хорошо и долго и чтобы ну в общем это, это красиво рассказал так, потом попросил денег, Ну, я не дал, конечно же, потому что я не хочу, чтобы молодежь жила хорошо. Ну хочу сказать, что я не стал с ними вступать в какие-то теологические дискуссии, потому что видно было, что люди как сказать делают как могут. Конечно, я против таких, ну, паломничеств – это пустая трата времени. Но, с другой стороны, это и располагает к себе. И мне не возникло прям такого желания объяснять им, где они неправы и в чем. Это потому, что ты смотришь на ситуацию не однобоко, как на деструктивные тренинги, а ты смотришь на положительные стороны явления. Да, если бы ко мне подошли волхвые пикаперы, я бы, конечно же, Просто ярость бы воспылала во мне, и я бы э, утрированно, зло и ограниченно начал бы им объяснять, что тренинги пикаперов-волхвов, они деструктивные и вообще не работают, и основаны на чушь. Но так как это были не пикаперы, а просто какие-то мусульмане, то я воспринял, как сказать, положительно. Ну, по-видимому, они были действительно искренне верующими. Но мне кажется, что далеко не все верующие действительно искренне верят в то, чего они придерживаются? Да, действительно, многие люди считают себя верующими, в то же время даже не пытаются выяснить сами для себя, во что же конкретно они верят, и для них это даже, возможно, неважно. В частности, это подтверждается довольно старыми опросами, которые были произведены в 1998 и 1997 году. Но, правда, вряд ли ситуация с тех пор сильно изменилась, а если изменилась, то скорее даже в худшую сторону. Итак, на 1998 год православными считали себя 47% опрошенных. Ну, опрос э, в России у нас проводился. В каких конкретно городах, к сожалению, вот не могу сказать. Ну, я думаю, вы можете найти эту информацию, если постараетесь. Возможно, это была репрезентативная выборка, которую делают, чтобы как бы покрыть всю страну. И вот на 1998 год православными считали себя 47%. В то же время, в предыдущем году, в 1997, когда опрашиваемым предлагались конкретные какие-то утверждения, люди на самом деле отвечали так, что совсем не согласуются с тем, что я сказала только что. С тем, что половина практически считает себя православными. В частности, в вопросе 1997 года с утверждением о бессмертии души согласились всего лишь 39% опрошенных. То есть, получается, ну если мы Предположим, что там количество православных, ну, тех, кто считает себя православными, не изменилось, грубо говоря, там, за год, то получается, что 8% людей, считают себя православными, но в то же время не верят в бессмертие души. Дальше. В существование рая и ада верят всего лишь по 22%. То есть, на самом деле, еще более 20% так называемых православных даже не верят в существование рая и ада. А во второе пришествие Христа, что тоже является догматическим как бы, утверждением, которого все христиане должны придерживаться, верят только 19%. Получается, люди называют себя, ну, перечисляют какую то деноминации, но в то же время, на самом деле, они даже не понимают, о чем они говорят, когда называют себя там или еще кем-то. Это такой известный феномен того, что в современном обществе люди чаще всего придумывают себе религию, и фактически очень часто вот в таких вот развитых странах люди придерживаются некоего нью эйджа такого, основания. то есть некая вера в какие-то сверхъестественные силы, в магию, и, конечно же, люди привыкли социализироваться как-то вокруг этого, и поскольку эзотерика, как правило, не очень структурировано, это большое количество разных деятелей, причем с очень разными концепциями, то людям довольно часто просто называть себя там православными, хотя под этим каждый из них, конечно, подразумевать может очень разные вещи. Более того, если посмотреть, очень многие верующие не готовы испытать свою веру всерьез. Вот когда есть ситуация и необходимо действительно решить, веришь ты или нет, то верующие такие с очень большой готовностью тут же начинают вдруг мыслить рационально. Конечно же, они потом рационализируют это, и они говорят, ну, вы понимаете, Бог специально послал мне таблетку. И даже есть вот этот анекдот по поводу того, что там посылают вертолет, потом посылают там лодку, человек все равно отказывается от помощи и тонет, а потом Бог ему якобы говорит, что вот я же тебе посылал вертолет и лодку. Но по факту это просто уход от вот этой веры. И, конечно же, есть последовательные такие люди, нельзя сказать, что мы призываем вас быть последовательными в том, что вы верите в совершенно несуществующие вещи, но такие случаи есть, и это, конечно, трагически заканчивается, когда родители свято верят в то, что болезнь ребенка можно излечить, ничего не делают, ребенок умирает. Это в каких-то странах заканчивается судом, и какие-то прецеденты создаются, иногда это проходит незамеченным. И такие случаи бывают, например, известен ролик на YouTube, где какая-то русская женщина, у нее ребенок то ли захлебнулся где-то, то ли что, вместо того, чтобы позвать помощь, она стала плакать и читать над ним молитвы. И я, конечно, не знаю всей ситуации, может быть, там уже было поздно, но надо было хотя бы попробовать. Видно, что у человека такого рефлекса нет. Рефлекс один. Тут же начать читать молитву. Еще известный случай – это смерть Боба Марли. Его могли спасти простой ампутацией. Но так как у Растафари запрещены операции такого рода, он, как сказать, решил умереть за веру. Мы не призываем никого идти по его стопам, но все же, когда вы отказываетесь и когда вы принимаете помощь, там, мирян, <свят> когда вы принимаете помощь мирян, задуматься над тем, что вы делаете, и быть честными по отношению к самим себе и не придумывать себе оправдания, просто понять, что это действенная помощь, она реальная, осязаемая, и ее принять – это правильное решение взрослого мыслящего человека». И, кстати, вот интересная особенность, как бы другая сторона этого вопроса. Как уже было озвучено, в критических ситуациях люди часто начинают себя вести разумно и рационально. А вот в некритических ситуациях, наоборот, почему-то верующие очень любят вместо того, чтобы делать что-то существенное, уходить в обрядовость и как бы устраивать, так сказать, пляски с бубном вместо того, чтобы там сделал что-то важное. Даже сами те верующие, которые считаются ну, как бы, более продвинутыми в кавычках, они, например, понимают, что помочь реально человеку, которому, там, ну, у которого есть какая-то проблема, они просто помощи они предпочитают это делать, чем просто взять и помолиться. Большинство людей верующих, если там у кого-то какая -то проблема, то они ну, сделают просто бессмысленные вещи. И как бы, получается, даже с точки зрения их собственной религии, они не исполняют там вот... То, что следует, то есть не делают именно реальные действия какие-то. Причем в различных религиозных культурах, вот в частности в христианской, существуют такие вещи, как там, испытания верой. И когда люди читают жития святых, то там есть различные эпизоды, типа там Серафима Саровского, который стоял на коленях там 40 дней. И это считается испытанием веры, и вот интересно, что ну, это не обязательно именно вот этот эпизод является испытанием именно веры, а просто испытанием. Но так или иначе, в религии, если мы хотим говорить в терминах религиозных, собственно, слово «вера» это очень часто означает что-то другое. То есть это не совсем в прямом смысле этого слова признание чего-то существующим без достаточных на то доказательств, как мы определяем в теории познания, например. А под верой, разумеется, что-то другое, типа там какие-то эмоции или приверженность какой-то идеи вообще вне контекста познания. Там, например, «я верю в любовь», и ясно, что смысл совсем другой от того, что «я верю, что существует Дед Мороз», например. И вот очень часто говорится в этих терминах, и, вероятно, верующие подразумевают именно это, что «не, но ну я, конечно, не верю во второе пришествие Христа», о чем вы говорите, «но я верю в ценности христианства». Ну, Правда, у христианства есть такая замечательная способность, что оно очень быстро присваивает себе достижение гуманистической мысли. И есть такое замечание, мне кажется, вполне справедливое, и вот это, кстати, можно сделать такое предсказание, правда, это не совсем настоящее предсказание будет, но вот такой вот анализ ситуации, что сейчас, например, во всем цивилизованном мире начинают по-другому относиться к так называемым сексуальным меньшинствам, то есть там... Гомосексуализм начинает изучаться в науке уже постепенно, все активнее и активнее. И мы видим, что причины связаны, по-видимому, все-таки не с психологией и не с тем, что человек решил выбрать гомосексуализм и так далее. То есть это начинает уходить с морального ландшафта в просто биологический ландшафт. И когда это происходит, люди, естественно, начинают относиться к таким людям гораздо толерантнее, что называется, и проще. Ну, как бы, ну вот, человек... И я вот не раз уже слышал такой сентимент от нескольких атеистов известных, которые говорят, что, конечно, вот через некоторое время, там лет через 30-40-50, религия точно так же, как было с рабовладением, скажет, что это ее заслуга, что гомосексуалистам стали относиться толерантно и что стали считать их нормальными людьми. А как бы по факту мы видим, что это нет. Но задним числом, конечно же, все это будет лежать в христианстве и будут находиться пассажи в самой Библии, где будут говорить: ну вот вы видите, вот. И здесь надо еще также добавить, что даже среди продвинутых верующих, которые там читали Библию и другие какие-то основополагающие труды и так далее, даже среди них, ну, на каждую ситуацию на каждую допустим ту же самую цитату из какого-то труда найдется миллион просто различных трактовок и по, по существу они могут вести себя ну не как угодно а почти как угодно и каждое свое действие оправдывать соответствующие цитаты и просто истрактованные именно в свою пользу на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу всем спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал Ставьте палец вверх и присылайте нам письма со своими драматическими историями о том, как вы пришли к скептицизму, какие у вас были проблемы, огорчения, как вы с этим справились и как общество и ваши близкие реагируют на это. А нам уже приходят некоторые письма и в следующий раз мы выберем что-то очень интересное и обязательно зачитаем. До свидания.